Парни полетели в Екатеринбург. Следующая песня для гостей из Москвы на Московского «Спартака». Проходит экскурсия на заднем плане. Приехали наши друзья из Сербии. Потому что «Спартак» — это... Родное! Музеем мы чаще по Наша страна широка, моя походка легка. МСК, не берега. Мы находимся на нашем стадионе. Сейчас проходит экскурсия на заднем плане. Приехали наши друзья из Сербии, чтобы поучаствовать в нашем ежегодном турнире Круг Памяти. Вот. И сегодня для них руководство нашего стадиона проводит обзорную экскурсию. Продолжаем небольшую экскурсию, показываем нашим красно-белым друзьям достопримечательности. Иногда они приезжают на один-два дня и не успевают просто всего посмотреть. Ребята, колоритный пап наш на Сейчас ребята отдыхают, смотрят баскетбол, играют в тормины звезда с голкисараем. Для них теперь это принципиальный матч стал уже. Ребята отдыхают, ребятам нравится, Немножко уставшие, конечно, но надеюсь, на завтра эмоции останутся. Теренбург, сейчас едем уят в гостиницу по городу вот. ждите ждите будет круто надеюсь Если забыли, мы Парни, познакомьтесь, это Женек, один из представителей «Уральцев». А, уже не в первом матче они организовывают какое-то шоу да, на трибуне. Женек сегодня будет руководить сектором. В эти выходные супернатор играет а, в Екатеринбурге. И нам всегда приятно находиться с ними ним, ним, ним, ним, ним, ним. а, Не только по этой причине. А, мы хотели бы а, в свою очередь немножко подарочков. А, предстоящему Гэр. Да, дайте. дайте. Диск, который я очень думаю, что надеюсь то, что будут слушать многие в городе. И сколько мы услышим из многих машин мистер? Точно подготовили. Во-первых, всем привет. Приготовили реально прикольный пев, Если все получится, как мы задумали Ну, это будет прям вообще бомба Ну, мы так считаем, что это будет прям бомба Сделали большой текстовик, 27 метров С надписью «Внушаем победить» И сделали так, порядка 400 вот таких плашек это, а, Ну, так, типа да. зомбирующий круг Зомбирующий да, круг, бы, да? да Вот, но это как бы не самое главное По центру будет 3-метровый диаметр круг я покажу, Из я картона, сниму, да, да. который мы хотим, чтобы крутился что заказывать? Газель потому что круг иначе никак не привезли. Вот он сейчас стоит статично, да, все норм, смотрится классно, но вся идея в том, что он крутился. Вот мы сейчас, когда команды будут на поле, будем пытаться это все провернуть. И если он закрутится, блин, вообще я прям буду очень рад. Будет огонь, да? Да, будет вот огонь по-любому. Друзья, с нами опять Леонид Федорович. Все уже его прекрасно знают. Друзья, как вам вчерашняя встреча? Наша команда. Ну, потрясающая встреча. Это был очень приятный сюрприз. Хотя нечто подобное происходило и в Питере. К таким встречам привыкнуть нельзя, потому что то, что делается от души, то, что делается заранее. Люди готовятся, придумывают, они в это вкладывают кусочек своего сердца. А может быть, и не кусочек, а даже целый кусок сердца. Потому что Спартак это родное. А что вообще игроки говорили, когда ехали в автобусе все это видели? Они говорили, что ребята, посмотрите, если кто-то не видел, посмотри в окно, как здорово, как красиво, как нас опять встречают. Спасибо нашим болельщикам. И не говорили о том, что ну разве какую-нибудь команду еще так встречают в России? Никакую команду не встречают. Согласен. Это Спартак и это его болельщики. Матч великого противостояния между Московским Спартаком и Екатеринбургским а, Что можем сказать? Шиза была бодрая, матч был относительно бодрый. Погода в Екатеринбурге бодрая, Бодро, спасибо, что показал прекрасный город. Ну что можем сказать? Идем гулять. Пацаны после вечернего ужина идут к мясной братве. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, следующая песня для гостей из Москвы. Это московская спортага. Низгидо. есть небольшой сувенир для мяч, который прилетел к нам на сектор мы его успешно вынесли со стадиона. Но ну, парни, просто есть, на меня Болейте за наш родной клуб и ищите дома. Надеемся, вам выпуск понравится. Смотрите, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.